На что можно повлиять через энергию Рейки? На исцеление болезней и тела, на исцеление отношений, на гармонизацию психического состояния, на очищение ментальных и эмоциональных блоков, на усиление финансового потока, на выход из сложных ситуаций, на гармоничные путешествия, на исполнение желаний, на благополучные сделки с недвижимостью, на сдачу экзаменов, на гармонизацию отношений с детьми, на благополучную дорогу. Рейки помогает сделать верный выбор и принять верные решения. Рейки помогает ощущать безопасность и умиротворение. Рейки помогает успокоиться и расслабиться. Рейки помогает буквально во всем.